Итак, новая игра аниме WoWarker Ва Типа того В общем, животная игра бывает подписка, чтобы не рассказал ролики Я сейчас тут экран показываю Так скажем, если не с этой игры Потому что нет интернета, я ищу игры Где? Нет интернета И самые лучшие игры Есть наш где? Есть самая лучшая игра без интернета? Пиши в комментариях Аниме WoWarker WoWarker Ва Так, well, Ва one Кусай, кусай его, давай, давай. А кто сильнее? Я не знаю. ой, давай, давай. Да потому что мы вдвоем атакуем. Да, отлично, отлично. Видите, дорогая рекламная не показывает. Доказательство существует. Тагати без индоминера. Хэнд. Праздник. А, Граварк. Ладно, пока.